Добрый вечер, дорогие партнеры, добрый вечер, уважаемые гости, а с вами Ольга Арзуманян. На сегодняшний день самая больная и самая актуальная тема это для всех слоев населения, где взять деньги. Где взять деньги не в кредит, где взять деньги погасить кредиты, где взять деньги раздать долги, где взять деньги оплатить ипотеку, где взять деньги оплатить квартиру, где взять деньги, где их взять. И сегодня я, наш вебинар посвящается именно этой теме, где взять деньги не в кредит. И хочу, ребята, с вами, вам предоставить к вашему, вашему вниманию нашу компанию ⁇ Идеальный маркетинг ⁇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 Погасить кредиты, ипотеку, а, да мало ли, куда нужны людям большие а, суммы денег. И, как вы видите, мы с вами находимся на главной странице нашего сайта, и любой пользователь интернета, даже не проходя регистрацию, всегда может посмотреть маркетинг двух наших основных площадок. Это «Идеал М-Мини», «Идеал М-Макси», почитать наши отзывы, а, Посмотреть нашу презентацию, ознакомиться с нашими документы, документами о легализации, проверить эти наши документы и, конечно, познакомиться с нашей дорожной картой. Посмотреть, когда, в какое время и какие программы были запущены в нашей компании. Есть личная связь с администрацией и есть наш официальный канал в телеграме есть пользовательское соглашение оферта перед тем как проходить регистрацию я всем советую откройте пользовательское соглашение изучите от начала до конца а потом только проходите регистрацию если ваш вас не устраивает какой-то пункт в это в это в нашем пользовательском соглашении прекратите регистрацию закройте ссылку и те, которые люди все, все устраивают, да добро пожаловать в нашу компанию. А после регистрации, конечно, нужно пройти авторизацию. Это вводите свой логин и пароль и оказываетесь в вот в таком кабинете. Кабинет бизнес, как только вы зашли в кабинет, первое, что это нужно, конечно, заполнить профиль. Я не буду останавливаться подробно, а сегодня по, именно по профилю. Каждый день мы об этом говорим. И пишем в чатах, и а, каждый день говорим на вебинарах. Отнеситесь к этому более серьезно, дорогие партнеры. Заполните, пожалуйста, профиль. Установите свой аватар. И м, установите свой финансовый пароль. Если вы а, столкнулись с такой проблемой, что что-то вам непонятно при заполнении профиля, вот вам помощь «Уроки по кабинету». Вы можете посмотреть сначала ролик, а потом э, за, проходить э, дальше, заполнять свой профиль. Познакомиться и посмотреть ролик, как делается пополнение, вывод и перевод между партнерами. Что такое функция «Поисковик»? У нас на каждой площадке есть эта функция. И как ею пользоваться, как через поисковик можно просмотреть всю свою структуру. Наш бизнес полностью управляемый, кроме одного нашего ноу-хау. Это площадка с глобальной матрицей, неуправляемая. А все семь управляемых программ двумя бронями. И нужно научиться правильно управлять своим бизнесом. На сегодняшний день, какие у нас есть программы, это такие программы, как Идеал Мбанк. Вход на эту программу составляет 1000 рублей. За один круг ваше одно бизнес-место зарабатывает 12 тысяч. И а, ваши три клона уходят в глобальную матрицу. Это клонопад, где за, глобальная матрица заполняется полностью всей нашей а, компании. И а, с идеал М-банка вы выходите в идеал еще мини. Идеал М-мини это... Наша а, самая основная площадка, мы с ней стартовали, ход на нее составляет 1500. За один круг вы зарабатываете 244 тысячи с 1500 и выходите в идеал М-Макси. Это вход составляет 15 тысяч, один круг, одно ваше бизнес-место зарабатывает 2 миллиона пятьсот девяносто тысяч и уходит на программу. Выход есть за фабрика клонов за 10 тысяч. Фабрика клонов имеет две программы. Одна программа на тысячу рублей и одно бизнес-место зарабатывает на тысячу рублей 23 тысячи. Это три семиместных стола. А вторая программа на 10 тысяч. Вы там зарабатываете за одно э, за один круг одним бизнес-местом 230 тысяч. И есть такая социальная площадочка Микромани. Вход на нее составляет э, 500 рублей. В, за один круг вы зарабатываете тысячи, Уходите в идеал М-банк и уходите в идеал М- Мини. А, Макси Мани это. Площадка, вход на нее составляет пять тысяч, но за один круг вы зарабатываете 54 тысячи. Есть выход в Идеал М-Макси и в Идеал М-Банк. Фаст-трек – это две независимые друг от друга программы, которые стоят рядом. Одна программа на 750 рублей, а вторая на половиной тысяч. На 750 один круг э, зарабатываете, полторы тысячи, а второй, э, на второй программе 15 тысяч. А вы все время будете крутиться на одном столе. И наше ноу-хау – это дубль-микс, который имеет две программы, э, две глобальные матрицы, э, неуправляемые, где расстановка, Идет слева направо на свободные места именно в вашу структуру. Вы одна программа на полторы тысячи, а вторая программа на три тысячи. Ну и партнер, э, в разделе партнеры находится ваша партнерская ссылка. И отображаются партнеры до третьего уровня в глубину. Ну и сейчас мы с вами перейдем.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 Это огромная помощь всем нашим партнерам, а тем более новичкам. Есть чаты компании и прямая связь с администрацией. И правильно поставленные цели, это, конечно, приводит к результату. У нас нет никаких жилищных программ, у нас нет ни автопрограмм, у нас нет программ для путешествий и все в этом роде. У нас просто есть деньги, которые вы а, зарабатываете на... Сколько ваша душа пожелает, столько и вы зарабатываете Вы можете, работая у нас в компании И купить себе квартиру, причем не одну И купить себе машину, причем не одну И поехать путешествовать И помочь, и погасить и кредиты, и ипотеку, и раздать долги И оплатить учебу ваших детей, ваших внуков И да помочь детям Да, все что угодно Деньги правят миром ну, или мир правит деньгами. Начнем сегодняшнюю презентацию именно с программы «Микромания». Это социальная программа. Как вы видите, перед вами три стола. Это два стола рабочих, а третий стол – это выплаты. Почему я начала именно с социальной программы? Да на сегодняшний день у всех есть такая проблема. Именно с приглашениями. Сейчас очень много людей пришли в интернет осознаниями наемников. Они очень боятся потерять деньги. Для них вложить тысячу рублей, конечно, это для некоторых большая проблема. Но 500 рублей, это, я думаю, что каждый может найти и начать свой бизнес. Здесь на этой программе можно построить себе команду и Вход, как я уже сказала, 500 рублей. И как только к вам приходит первый партнер, эти 500 рублей идут накопления. А вот со второго партнера вы их возвращаете обратно себе на баланс для вывода. Вы У нашей компании невозможно а, потерять свои вложенные деньги. Вы или с первого партнера, или со второго партнера на любых программах возвращаете эти деньги себе на баланс. А дальше идут только ваши заработки. Если вы не будете лениться, то ваши доходы будут постоянно увеличиваться в два, три, 4 и в 10 раз. А вот с третьего партнера у вас дает переход система за 1000 рублей автоматически во второй стол. У нас переходы между столами идет все автоматически. Это деньги у нас, почему тренары, да потому что с первого и третьего партнера эти деньги накопительно накапливаются на следующий стол, чтобы вы следующий стол со своего кармана не оплачивали, а именно оплачивали уже покупку второго стола именно с заработанных уже денег. А как только первый партнер дал информацию людям, и к нему пришли три партнера, у него закрывается первый стол и он приходит к вам, становится на это место. К вам партнеры первого уровня приходят один раз на каждый стол. Каждый один, партнер один. Он приходит. Первый партнер один раз придет. Второй партнер один раз придет. Третий, десятый, двадцатый, двадцать первый, сотый и там тысячный. Он придет к вам всего лишь один раз. На, пройдет по вашим столам. И вы за него, то ли вы получите выплату, то ли эти деньги будут накопительны или дадут переход в следующий стол. Но ваш реферал к вам приходит всего лишь один раз. Из первого партнера 1000 рублей идет накопление. Со второго партнера у вас за 1000 рублей идет активация нашей шикарной площадки «Идеал МВАН». Если вы там уже есть, то ваш клон летит по вашей броне и становится именно туда, куда выставлена ваша бронь. А вот третий партнер вам дает переход за 2000 в третий стол. Первый партнер закрыл свой второй стол и приходит, становится к вам на это место. У вас реинвест летит за 500 рублей, это первого стола открывается, и вы уходите за 1500 в идеал М-мини. Это наша основная площадка шикарная. А если вы там есть, то ваш клон летит по вашей броне. Куда выставлена бронь, туда и станет ваш партнер. А со второго партнера вы 2000 получаете на баланс. И с третьего 2000. Итого, ваше одно бизнес-место прошло один круг и заработало 4500. Ушли в банк и в идеал М-банк. И ушли в идеал М-мини. Вот такая вот у нас Площадка. Хоть она и называется социальная, но она дает несколько видов заработка. И это очень радует многих наших партнеров. Дубль социальной площадки – это максимальный. Здесь там 500 рублей вход, а здесь 5000. В 10 раз больше. Но маркетинг одинаковый. Совершенно единственно отличается от входа и дохода. Вход 5000. Первый стол стоит. Как только к вам приходит первый партнер, эти 5000 идет накопление со второго партнера. Вы 4000 возвращаете свои на баланс для вывода. А за тысячу у вас идет ваш летит в идеал М-банк. Если вы там есть то ваш клон летит по вашей броне. Если нет, то у вас автоматом активируется эта площадка. Программа «Третий партнер» дает переход за 10 тысяч во второй стол. Как только первый партнер закрывает свой первый стол и приходит к вам, становится на это место, 10 идет накопление. А со второго – 10 тысяч на баланс для вывода. Третий вам дает переход за 20 тысяч в третий стол. Первый партнер приходит к вам, закрывает свой второй стол и приходит к вам. У вас за 5 тысяч идет реинвест за спонсором и у вас активируется шикарнейшая площадка «Идеал М-Макси» за 15 тысяч. Если вы там есть, то ваш клон становится по вашей броне. А со второго партнера 20 тысяч на баланс для вывода, с третьего 20 тысяч на баланс для вывода. Итого, за один круг, ваше одно бизнес-место прошло, и вы получили на баланс 54 тысячи. Плюс ушли вы, ушли ваши партнеры, ушли ваши клоны, клоны ваших партнеров в Идеал М-Банк, и плюс э, ушли в Идеал М-Макси. Вот, вот такая вот у нас шикарная а, программа есть. Идеал М-Банк. Да, о ней можно говорить, наверное, с утра и до самого вечера. Это настолько шикарная программа, которая позволяет нашим партнерам а, быть на очень хорошем пассивном доходе. Вход на нее составляет 1000 рублей. Перед вами три стола тренара и денежный кланопад. Это глобальная матрица на 10 уровней в глубину, которая заполняется именно всей нашей компании. На этих столах есть реферальная привязка, а вот на денежном колонападе начисление проводится по расстановке. Вход на первый стол 1000 рублей. Первый партнер идет в накопление со второго партнера 500 рублей в накопление, а за 500 ваш. Клон летит в клонопад. Вы вышли в клонопад. Третий вам дает переход за 2500 во второй стол. Первый партнер закрыл свой первый стол, приходит становится на это место. Идут две 2500 в накопление. Со второго 2 на вывод за 500 рублей летит второй клон в клонопад. Третий дает переход за 5000 в третий стол. Как только к вам приходит сюда первый партнер, реинвест за спонсором идет в первый стол. 2 500 на баланс для вывода и за 1500 активируется идеал М-мини. Со второго партнера у вас следующий реинвест идет в первый стол за спонсором. За 500 рублей летит ваш третий клон в планопад. И с третьего партнера реинвест идет за спонсором на первый стол и 4000 на баланс для вывода. И давайте подведем итог. Вы одним местом прошли все три стола, заработали на столах 12000 плюс вышли в клонопад и запустили туда три клона и заработали и вышли в идеал М-мини. И теперь посмотрим Какие же начисления вас будут ждать именно в этом кланопаде? Кланопад, как я уже говорила, это десятиуровневая глобальная матрица. Чем больше расширяется наша любка, тем больше будут доходы наших партнеров. Когда к вам встанут первые три партнера, это вы на первый уровень вы получите с каждого партнера. 50 рублей 500 рублей которые летят в планопад они распределяются на 10 уровней в глубину по 50 рублей и как только три партнера в первом уровне сюда не станут 10 достанет только три партнера вы получите 150 как со второго уровня 450 с третьего 1350, и так до 10 уровня, с которого каждый ваш запущенный клон, клонопад, принесет вам... 2 миллиона только с 10 уровня, 950 тысяч, четыреста пятьдесят рублей. И каждый клон, который у вас будет запущен сюда в Панапад, в будущем принесет вам 4 миллиона четыреста двадцать восемь тысяч 600 рублей. Это ваша финансовая подушка, это не только ваша, и вам хватит, и вашим детям, и вашим внукам. Расстановка и начисления проводятся только по расстановке. Расстановка идет слева направо на свободные места. Такая площадочка как фаст-трек. Это две независимые друг от друга. Они просто рядом стоят, но они друг от друга независимые две площадки. Одна площадка на 750 рублей, вторая на 7500. Выбирать на какой площадке вы будете работать, на какой программе, это уже ваше дело. Сколько вам нужно денег туда и нужно заходить. Если вам нужно не всего лишь немножко, то можно на 750. А если вы хотите зарабатывать хорошие деньги, то конечно на 750 рублей, на 7500 вернее заходить нужно. Здесь всего лишь один стол. Это и здесь один, и здесь один. Это линейно шахматный маркетинг, где две выплаты вам идут, одна реинвест. реинвест за спонсором. Вы летите к своему спонсору, становитесь на стол, а ваши партнеры будут лететь к вам. Как только первый партнер приходит, 750 рублей на баланс для вывода. Со второго – реинвест этого стола. Третий партнер вам приносит 750 на баланс для вывода. Три партнера – полторы тысячи Четвертый – опять 750. Пятый – опять реинвест. Шестой – опять 750 на баланс для вывода. И крутись, не ленись. Сколько будете приглашать, столько будете и получать. А на 7,5. Здесь первый партнер вам 7500 приносит на баланс для вывода. Со второго точно так, как и там реинвест идет за спонсором. А ва, э, реинвесты ваших партнеров будут к вам приходить и становиться. Э, третий партнер опять 7,5 на баланс для вывода. Три партнера у вас 15 тысяч. Шесть партнеров у вас 30 тысяч. Э, девять партнеров сорок пять тысяч. И так до бесконечности. Вот такая вот у нас шикарная программа, где всего лишь один стол. Все деньги идут на вывод. Посмотрите, рассмотрите эту программу. Она вам будет приносить постоянный доход. Вам нужны срочные деньги. Это настолько срочные деньги, что вы пригласили партнера, он активировался, вы получили. Вы пригласили, вы опять получили. Пригласили, опять получили. Вам не нужно ходить из, переходить из стола в стол. Рассмотрите эту программу. Даже если вы работаете на каких-то других программах, но это у вас запасная программа. Вы ее всегда активируете, пусть она у вас есть. У каждого в кабинете вам срочно понадобились деньги. Да вы сразу пригласили три партнера, получили или 15 тысяч, или полторы тысячи. Вот это живые, сразу же быстрые деньги. Я считаю, что эта программа должна быть у каждого активирована, партнера, нашего партнера, она должна быть обязательно активирована. Ну и как начать зарабатывать в интернете? Да как начать, ребята? Просто взять и действовать. Только действия приводят к большому результату. Только наши действия а, приводят к успеху. Нельзя вернуться в прошлое, изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш. Дорога под названием «Потом» ведет страну под названием «Никуда». Лучший путь к успеху – это влюбиться в то, что ты делаешь. Ну и напоследок, ребята, хочу вам рассказать один анекдот. Умер человек и попал на небо. Увидел там Бога и спрашивает, «Господи, ну почему у других было все, а у меня ничего? Всю жизнь я маялся в долгах, в ничеке. Ну что тебе стоило послать мне хоть немножко богатства?» А Бог ему ответил, «Я каждый день тебе слал уникальный способ разбогатеть без усилий заработок в интернете в компании «Идеал М». Реальный способ стать миллионером. Ты хоть раз ссылке перешел? Ты хоть раз ее открыл? С вами была Ольга Разуманян и компания «Идеальный маркетинг».